Вы храм его. Немало времени мы отдаем, немало тратим денег и усилий, чтобы в порядке содержать свой дом, чтобы было в нем и чисто, и красиво, и дел у нас всегда не упроворот, иную жизнь не можем и представить, полно проблем, надуманных забот. То надо сдвинуть, это переставить. Вот кафель бы на кухне поменять И вымыть новым средством всюду стекла. Обои новые нужны опять. Вон там пятно под потолком промокло. Линолиум бы новый постелить И дверь другой украской покрасить. И потолки бы надо побелить. Картиной новой стену бы украсить. И регулярно чистятся ковры, И мебель натирается До блеска. Бывает, что до поздней мы поры Стираем и гладим Занавески. Мы сделать все Стараемся успеть. Убрать, помыть, Все комнаты проветрить, И пыль повсюду Тщательно стереть, Замки и выключатели проверить. И вот Сверкает в комнате баркет, блестят начищенные в ванной краны, благоухает на столе букет, а нам все не сидится, как ни странно. Стремясь дела получше сделать те, и время, и возможности мы ищем, но в этой повседневной суете всегда ли помним о другом жилище? Всегда ли в нем порядок мы храним и помним ли всегда о самом главном, что мы ответственны пред Господом самим, являясь в этой жизни Его храмом. Как часто задаем о том вопрос и отдаем ей должное внимание, ведь в наше сердце входит сам Христос, когда мы совершаем покаяние забрав грехи в любви и простоте дает чудесный дар свое прощение. Заботимся ли мы о чистоте, полученную минуту обращения, стираем вовремя обиды пыль, снимаем паутину равнодушья и постоянно льмоем грязь от злобы И нету ли от зависти удушья, Друзья ли посещают этот храм? Или враги заходят наши двери? Покорность и смирение только там. Или бывает место и не верю? На то ли смотрим, то ли видим мы, И нужно ли слушаем и слышим, И отделяем ли мы свет от тьмы, И чем питаемся, и чем мы дышим? Что видит нас сегодня Божий Дух? Что мы ему сегодня предлагаем? Не слишком ли огонь любви потух? Не часто ли об этом забываем? И весь день мы были в мыслях со крестом. Или полчаса лишь только уделили, Весь предоставили ему свой дом, Или уголок один определили, Что ближе, чтение Библии святой? Или компьютер нам пока дороже? Вопрос ведь кажется совсем простой, но сразу ли на него ответить можем? Что в храме стаи белоснежных птиц всегда кружатся, радуя нас снова? Они как бы слетают со страниц, открытого в руках, святого слова. Или воронье летит в окошке к нам, скричащих и хохочущих экраном, и заполняет черной грязью храм а сердцу нанося сквозные раны. И вот уже в душе той пустота, хоть кажется, что началась феста Как обижаем мы тогда Христа, ведь нету Ему в нашем сердце места и слезы, и печаль в Его глазах, когда мы так бездумно поступаем. Нас незаметно покидает страх, и мы гордыне Снова уступаем, и сам собою вертится вопрос, «Ну, что такого я плохого сделал?» Опомнимся, ведь снова наш Христос Страдает из-за нас душой и телом. Чтоб то несчастье не постигло нас, чтобы никогда так не могло случиться, Должны мы постоянно, всякий час с удвоенной силою молиться.